У программы льготного кредитования этого года два важных обновления: скидка на новый автомобиль теперь не 10, а 20 процентов, а получить ее могут еще больше россиян. Помимо семей с детьми, медработников, учителей, тех, кто еще не владел собственным авто или, наоборот, желает сдать старый в трейдинг, перечень пополнился военнослужащими, их родственниками и военными на пенсии. Купить, как и раньше, можно только отечественную машину или китайскую, но тульской сборки. Так как в декабре государственная программа субсидирования закончила свою действия ранее срока отложенный спрос перенесся на январь. Лимит был выдан примерно такой же как прошлая госпрограмма, но израсходовалась две трети уже в январе то есть за один месяц. Ранее госпрограмма 4 месяца продержалась. По прогнозам государственных субсидий, банкам хватит максимум до конца февраля. И будет ли программа вновь пролонгирована, пока неизвестно. Так или иначе, бежать и прямо сейчас покупать новый автомобиль не стоит. При грамотном расчете льготы могут оказаться весьма призрачными, считает автоэксперт Дмитрий Попов. Когда-то давно я сел с карандашиком ручкой и посчитал, сколько от меня требуется сделать дополнительных вложений, чтобы мне получить льготную ставку при условии, что это авто. Кредит. Но Пришел к выводу, что проще взять потребительский кредит. Ставка чуть-чуть больше, но при этом я свободен, я не ставлю доп. оборудования, меня устраивают те сигнализации, которые есть, и никто от меня не требует бегать и предъявлять полисы КАСК в течение пяти лет. Финансисты добавляют, выбирать между потребительскими автокредитом следует исходя из собственной кредитной истории. Если у заемщика она хорошая или отсутствует вовсе, он может получить потребительский кредит даже по ставке, сравнимой с льготной. Если к вам есть вопросы, то вам потребительский кредит будут выдавать на высоких процентных ставках, на каких-то, ну, так скажем, более жестких условиях, а автокредит, так как там идет в залог, машина в залог, он изначально будет выгоднее и с точки зрения процентов. Друзья, вступайте в клуб Деньги есть всегда с ежемесячной подпиской, у вас будет доступ ко всем материалам Центра финансовой культуры, а также каждые две недели встречаемся онлайн в Zoom в секретной комнате. Запись по ссылке под этим видео. Ставки в рамках льготного кредитования у банков варьируются в районе 9-18%. При ее минимальном значении, первоначальном взносе 10% и сроки займа 7 лет, купить новенький российский седан можно и за 10 тысяч рублей в месяц. А нередко у банков есть дополнительные акции, которые позволяют, например, не вносить первоначальный взнос или вернуть заемщику часть суммы от процентов по кредиту. Анастасия Лакман, Вячеслав Шульгин, Вадим Багапов, телеканал Санкт-Петербург.